Я И благодарю. у нас не стоят памятники Бендеры или Шукевичу, которые уничтожали советских солдат за то, что они освобождали Украину от фашистов. Спорим. Там вообще не должно быть. <с <с Через 20 лет мы с вами объединимся. Фракции. И в этой стадии будет идти передача ЛУДПР. на русском языке. Григорий Смитюх, народный депутат фракция Партии регионов. Спасибо. Владимир Владимирович, мне очень приятно задать вам вопрос. Вы понимаете, мировая тенденция сегодняшнего состояния мира, военно-политических союзов, других, экономик, это все очень важно. Но меня, как народного депутата, как гражданина Украины, беспокоит ситуация, которая сложилась или складывается на сегодняшний день между нашими дружескими, мирными, родственными странами, когда-то в основе была одна основа, такие Киевская Русь и так дальше. Меня беспокоит то, что наши целые поколения осваивают Дальний Восток, в том числе, где сегодня энергетический, носителей Российской Федерации получает и продает по немерно дорогой цене, меня беспокоит, что люди, которые положили свою жизнь на освоение этих мест, меня беспокоит люди, которые в конце концов переместились на территории и свою пенсию доживают. Им сегодня приходится платить непомерную сумму, потому что пенсионное обеспечение не позволяет им достаточно иметь много денег, для того, чтобы в том числе покрывать энергозатраты, которые они в своей жизни потребляют. И меня вот интересно ваше мнение, потому что вы лидер э, крупнейшей партии в Российской Федерации, вы являетесь заместителем государственной думы. Меня интересует, меня, я думаю, граждан нашей Украины интересует следующим образом. Почему и почему э, Россия... Ставить ультимативные условия перед Украиной, не лучше ли бы сесть за стол переговоров и не ставить перед братским народом вот такие, знаете, невыполнимые задачи, как сегодня, например, выставлен счет на 7 миллиардов. Я понимаю, что есть ошибки, которые принимаются в договорных отношениях. Но есть еще человеческие отношения, если дружеские отношения. И вы, как представитель правящей партии, одной из правящих партий в России, почему вы... Не заявляйте, что эта цена несправедлива. Как вы оцениваете это событие? И что и вы понятно. скажете тем же россиянам, которые живут на территории Украины и платят непомерную цену? Что вы скажете тем людям, которые вложили свою жизнь, осваивать Дальний Восток и платят непомерную цену? Что вы им скажете сегодня? Как вы им поясните вашу позицию? Пожалуйста. Конечно, если бы у нас сохранялось бывшее наше государство, то там не было разницы в ценах. И на Украине, и в Беларуси, и Казахстане. Все платили мы намного меньше, чем в Европе и в Америке. У нас были очень низкие цены на электричество, газ и так далее. Но то, что вы говорите, что вот сегодня дорого очень стоит, я с вами согласен. Ну а как же нам быть? Мы же разные государства. Вы предлагаете, чтобы Россия отступила от мировых цен и продавала своим соседям по льготным ценам. А что взамен россии то получает? Вы знаете, что в последние годы, до развала СССР, в 80-е годы, больше всего денег было вложено в Украину. Не в Урал, не в Сибирь. Мы много денег вложили в Среднюю Азию, За Закавказье. Я сам там жил и знаю хорошо Среднюю Азию и Закавказье. И что в результате? Что мы получили? Враждебное отношение к нашей стране. Сужение поля русского языка. Даже русские имена запрещают значит, называть кого-то, если... За рубежом везде расширяется зона влияния русского языка, где, то в где, украине где, пытаются... Где, например, в Турции, пожалуйста, Понятно. в Иране, в Польше, то есть там, в Европе, в Италии. Везде потребность курсы русского языка открываются, везде очередь. Потому что огромная диаспора русская расселилась по Европе. И сегодня в Нью-Йорке русских газет, русское радио может быть больше, чем у вас на Украине. Что там проживает только в Нью-Йорке миллион русских, а по всей Америке до 7 миллионов. В Германии выходит русская реклама, русские газеты, и день и ночь все на русском. Целые магазины, целые кварталы. Вот. Поэтому единственная Украина, где сужают. В Прибалтике восстановили русский язык, так сказать. И ждут, чтобы приезжали туда русские туристы. В этом смысле доказательств не надо, вы это сами прекрасно знаете. Мы скупили 400 тысяч квартир в Болгарии. А в Крыму нас практически нету. Три миллиарда мы оставляем Турции за ее курорты. Могли бы оставлять Украине. Вы плачетесь, что не хватает денег за газ. Так кто вам мешает получить в России деньги за отдых в Крыму? Чего же вы там не пускаете русских? Ну, чего мешает мешаете пропустить поезд Керчь, Москва, Керч, Симферополь и Севастополь, Ялта и так далее? То есть у вас ведь в чем смысл вот таможенного союза? Вступление Украины в таможенный союз позволит ей добавить к бюджету 4 миллиарда долларов в год. Это бесплатный газ. Зачем по льготным ценам? У вас газ может быть? Бесплатный русский газ. Вы получаете дополнительно в случае вступления, вот сейчас вступайте, и у вас уже пойдут деньги. А так у вас расходы одни. Так кто виноват в этом? И вы просите, чтобы мы за счет своего народа сказали: давайте поддержим, так сказать, вот... Ну, они людям выясняют, дорого платить еще да. я не поставил вопрос чтобы Россия продавала в данном случае газ я говорил о справедливой цене рыночной цене и я говорил вам, как вы оцениваете те ситуации когда Украина действительно не потребила газ а ей выставляют сейчас 7 миллиардов штрафных санкций вот вы это поясните да, правильно? объясняю это норма, строка любого международного договора о поставках если вам не нравится вы не заключаете его но в любом договоре есть что если вы не хотите получить то имущество, то, ту, ту, ту продукцию, то даже заплатить часть стоимости ее. Иначе поставщик проигрывает. Мы заключаем договор, что вы у нас купите, допустим, 50 там, миллионов э -э, кубов э -э, газа. А вы тебя а нам только 20 надо. А что нам делать с 30? Мы же 30 не продали. то а мы теряем все. Вы говорите, вы не хотите 7 миллиардов потерять? А мы потеряем сотни миллиардов. С какой стати? Мы же не говорим, чтобы вы нам заплатили просто так. Мы говорим, за, купите столько газа, сколько вы хотите. Вы, и мы говорим вам, что если вы купите меньше, тогда деньгами нам дайте. Определите, сколько вам надо газа. Сейчас вы определили 20, допустим, единиц у вас там. А в, в контракте 30. Вот вы платите 7 миллиардов. Кто мешает просчитать? Я согласен, что вам не хватает денег значит, покупать наш газ. Но что мы должны делать в этой ситуации? Вы Содержать учёный. вас? Да вы же чужое государство. Так у нас было внутри Советский Союз. Большинство территорий были не способными. Все были дотационны. Как в сегодняшней России. У нас доноров всего 10 регионов. 70 это нахлебники. На, на ну это же люди, они же не виноваты. И мы перераспределяем. У богатых регионов забираем и отдаем там, где нет газа, нефти. Люди должны жить. Ну как мы можем делать с Украиной так? Вы чужое государство. Понимаете, что кроме вас есть еще Белоруссия, Прибалтика, Грузия, э Средняя Азия. То есть сколько у нас окружения соседей. Господин Жириновский, да. это вы произнесли здесь фразу «чужое государство». Валеричалый. А какое же государство? Конечно, мы же иностранные. Соседнее, дружественное, Сос... партнерское. Да. братское, но иностранное. Это термин юридический. Мы с вами не являемся одним государством. Вы сами пригласили, Кравчук проголосил независимость 1 декабря 1991 года. Мы этого не хотели с вами. И сто раз предлагали, давайте найти новые формы, добровольные, выгодные вам, нашего объединения. И пусть это скажет украинский и русский народ, проживающий здесь. Вы здесь голосовали сейчас? Там, по-моему, за вхождение в таможенный союз где-то 30% или там 40%. 36. 36. Остальные против. Это здесь, в этой аудитории. Это вы их собрали. Давайте свободный референдум. Я вас уверяю, 70% будут за вхождение в таможенный союз. Не меньше. Приватка свободный референдум. Обратно в Советский Союз хотят все. Но никто референдум не проведет. Я Извините, не что я вас Буквально одну реплику. В этой студии находится больше 100 человек. Они все разговаривают на русском языке. Очень Они хорошо. все пишут на русском языке. Отлично. Они все читают на русском языке. Да. Они могут свободно общаться с вами на русском языке, да. на вашем родном. Скажите, пожалуйста, если мы приедем... Москву мы сможем да. говорить на украинском языке в студии. Пожалуйста. Вы думаете там будут люди, которые понимают? Но если их нет, что вы у, у нас нет. Вы поймите, вы, вы поймите правильно, я вам как политику, Если вы придете в студию, у нас про... У нас Но вас нет. никто не поймет. Владимир вольфович Владимир Вольфович, делать? я да. призываю вам следующий отпуск провести со мной на Украине. Да. Поехать в любой населенный пункт, да. где Визу с вами любой гражданин Украины будет разговаривать на русском языке, да. и проблемы да. русского хорошо. языка в Украине нету. Согласен. Не выдумайте, пожалуйста, этот вопрос. Ну а сколько школ на русском языке в городе Киеве? Сколько, называйте. Да. Было 20, сколько осталось? Достаточно. Одна. На... А сколько? Ну сколько у вас школ? Назовите. 10. Было их не 20, их долго а больше. Владимир Иванович, более, мои, дети, мои дети учатся в обычной 155-й школе. Если мы с вами завтра посетим это эту это школу, школу, вам дети все будут с вами говорить на русском языке. Мы спорим в Крыму украинских школ. Знаете? Там вообще не должно быть. Я одна. и то закрывают. Крым. Территория, сказали, надо идти на территорию. российские территории пошли. И берут, забирают все, вычищают украинцев полностью. Вот реализуют ваш сценарий. Вы Крым. этот сценарий озвучили несколько лет назад. Реализуется партия регионов сегодня. Хотя есть и здравые мысли. Вот ну вот, вы вот же историю обсуждали. знаете. Когда Россия присоединила Крым 200 лет назад, то рядом никакой Украины не было. Да, то Это то то была Россия. Полкал, то, было. Да ради Бога, армия общая была. И поляки с нами были в армии, и фины, и туркмены, и узбеки. В армии было много. Только Сталин сказал в июне сорок -го года. Только русскому народу я говорю спасибо. Это единственный народ, который обеспечил победу над фашистской Германией. Много было народов. А только русские сломали хребет. Я потому бл... что остальные разбегались, к сожалению. Я И благодарю. у нас не стоят памятники Бендере или Шукевичу, которые уничтожали советских солдат за то, что они освобождали Украину от фашистов. Разница есть. Yeah. Oh. Oh. История Благодарю. же вот, недавно Благодарю. произошла Благодарю да. Господина Жириновского да. Я Кто? обращаюсь к русскому украинскому народу Самые лучшие отношения к Украине в России Ни одного антиукраинского мысли нет Ни одного шага и Я хочу, чтобы так же было и на Украине Чтобы перестали упрекать друг друга Вспоминать плохие страницы в нашем прошлом И чтобы газ пришел, дешевый для Украины Но и Украина взамен тоже что-то дала бы Мы можем договориться Торговать можем. У вас есть много из того, что вы можете продавать России, и за счет вырученных денег купить огромное количество русского газа. Только давайте расширять все это. И запомните: я не хочу вам э, желать плохого, но вас никогда не примут в Евросоюз. Неужели вам приятно стоять в передней и ждать, когда вам скажут пошли вон, как Турция не сказала, 50 лет Турция ждала! вступление в Евросоюз. Чего господин вы унижаете себя? Великий Жиринов. народ, космическая нация, мы вместе космос с вами, так сказать, э, э, э, осваивали. И скоро полетит русские космические корабли на Луну и на Марс и на Венеру. А вы, понимаете, будете стоять в предбаннике, как румынский дворник или польский сантехник. Неужели для этого вы все жили вместе с нами? Поэтому подумайте и захотите вы сами измените политику. Я вовсе ничего не говорю. Давайте с Россией. Сами решайте. Добровольно. Ассоциации подписывайтесь, все что угодно делайте. Но не получится. Я вам даю прогноз. Когда прогноз по Афганистану, Ирану и Турции. Через 20 лет, Я Через 20 лет мы с вами объединимся. И в этой стадии будет идти передача ЛДП. на русском языке.